Так что, Николай, оп Подключение Е, yeah, yeah. чуваки, вы должны узнать, кто это Прям сейчас. Я делаю куляпки, это Без из чуваки Гаддэн, это Лил пузи крейчик, молодой Крэйчик, молодой Крэйчик, все наши братки здесь, и Дэн здесь, Дэн тоже здесь, yeah, <laughs> Всем привет. Йоу, чуваки, как сами. Давно не выходил в эфир, выходил, потому что батарейка садится быстро. Улан, ну привет. Яу, чуваки, вы хоть реально узнали этого чела? Вот этого чела, блять. Этот чел из V style, баный в рот, Dev Joint. Ха, это пузикрэчик. речик in the shit. Ч ты там, мантекст? Текст там пишешь? Ах ты какой. Ч ты там написал уже? Да, уже написал. Супер панчик, как всегда. По-другому не умею. Это просто вот так. Ееееееееее Эжа ну-ка пару слов им-то Флекс Молодой Flex. Паша техник Молодой Паша техник Достойно <coughs> Достойно Трипи <coughs> Музи, way on the block Way on the block Да ладно, крэчик, двигайся нормально Двигайся нормально, брат ну чё там люди пишут на сап, ждите нового дерьма Сын Жекаджо, оу, oh, кто это? Блять, откуда вы знаете, что это Сын Жекаджо? Да. похож, да? Реально? Какие же усы, да, как у Жеки, смотри Гаддэн Блять, блять пузик Ой, прости, про он просто лучший Просто у него трагедия звучит Гипси, Посмотрите на этот костыль На этот костыль и на пузик Это просто О, бич только так, это религия, запомни. Кто Бля, yeah. Крек, пиздец, мой любимый персонаж. <свят> Жди <свят> на Новый <свят> год, <свят> Тима пишет, слышите, парни? Yeah. Да, Тима. <свят> давай бро ждем, окей, okay, на Новый год. йоу чуваки, <свят> здесь ну, прям ну, сейчас дрожь, идет процесс записи трека. Вы даже, блядь, не знаете, как это делается, блядь. Если смотрят Че? меня сейчас батл рэперы, вот берите на заметку, блядь. Он, блядь. Да, типа, братан, какой принцип при записи? Просто чуваки эти заебали батл рэперы. В сраты рэпс пишут, уебищный просто. А они не понимают, что круто. Продолжайте. Они думают, что главное это рифма. Главное, это... Бля, Жикаджо, поясни, пожалуйста, эти псал вонючих. 6-0 это, сука, дафу бэкна. Иди нахуй. Посетив материнку. Эй, хорош, ебать! Ты че, блядь? Ты услышишь? Пэк, пэк, блядь. Бля, Жикаджо настолько правдивую правду говорит, что типа... Все с рук валится. Все с рук валится, реально. Ну бля, ну на крычика посмотрите еще немного вот. Совсем немного. <laughs> Служи, человекчик. Памп, молодой памп. Просто. И я, кстати, узнал чувака, типа, я теперь, я теперь знаю чувака, который в костюме ниндзя вылетал на Версусе, нет, чуваки. Нет, нет. Легенда, легенда улиц. Это легенда улиц просто. Диктатор, сумасшедший техник. Стать батл рэпером, мечта долбоеба. Это уже ближе к сути. Это уже ближе к сути, чуваки. По существу, сама суть. Да, эй, годэм. Так вот, чуваки, сейчас пока музыка не идет, но скоро все будет, блять. Еее. Просто разъем. Уважаемые люди, падайте на карты я пью коктейль у океана Лео Ди Каприо Дайте мне золотую пальму Азиатская кисть да, пишет в инстаграме Что уже важная. пора эту руку поджать каждый yeah! yeah! день погоню за деньгами Все мои братья, это фишная ПАРДА. Мы таскаем украшения будто африканцы Понимаем yeah. Афганистану Мы туда в штакане Я родской самурай в зубах Дымится Будда Я открываю подсознание Где-то на студии ты Слышишь фирменный звук Петербург. Ты слушаешь фирменный звук Петербурга петли, Новые пэгги, ты просто позер Мир моим людям, рестни письма Нига про Ты угадал, братики, иди, важная птица За спиной отряд убийцу уличные ниндзя yeah. Я в в стиле скобара На мне итальянские бренды, новые тапки Справа сидит русская барби Мои панчи, драгоценные камни кидают кидаю бриллианты, yeah. кружу в игре Мои нигеры варвары Они отпинут твоя барах Барахло и бабки, чуваки. Отмечаем победу шампанским. Отмечаем победу шампанским, нигеры. А это Пузик Рэг, блядь не забывайте смотреть на него нахуй каждую секунду просто. Ну и конечно же Без извистайл, чуваки. Я люблю делать куляпки Все, йоу, с вас <arabic> хватит